Здравствуйте! Я продолжаю снимать видеообзоры интересных приборов и всего, что с ними связано. Недавно у меня появился интересный прибор. Это трассоискатель Флюк 2042. Вот он перед вами. Немножко его изучив, я понял, что можно снять очень интересный обзор об этом приборе. Сначала планировался просто обзор, потом появилась более глобальная идея. Рассказать о поиске проводки не этим прибором, а вообще. И почему с этим связано так много проблем. В сети очень много разных обзоров детекторов проводки. Люди снимают, показывают, как они ищут. Выводы очень противоречивы. Одни авторы говорят, что прибор вообще бесполезен. Ну, имеется в виду их прибор. А другие вполне успешно пользуются вот Чего я нигде не встречал, так это объяснение принципов и рекомендаций, как же правильно пользоваться. Из многих обзоров можно сделать только один вывод. Автор сам вообще не умеет пользоваться прибором и не понимает, как он работает. Я сам разными приборами пользовался и убедился, что действительно результат очень сильно зависит от того, как пользоваться и понимаешь ли ты принцип. Понимая принцип, можно обойти какие-то затруднения в итоге я решил снять многосерийный обзор о поиске проводки начну с пассивных детекторов закончу ну, надеюсь закончу рассказом об особенностях работы вот этим вот самым профессиональным комплектом Итак, первая часть нашего цикла в этой части я расскажу сначала о Принципе работы самых простых, так называемых пассивных детекторов проводки Сначала о том, что значит пассивный детектор Пассивный, значит он не производит никаких воздействий на исследуемый объект Исследуемый объект это проводник, который мы ищем То есть пассивный прибор не подает никаких напряжений, токов или полей на искомый проводник Преимущество пассивного принципа – простота ну и дешевизна соответственно а противоположность пассивного метода это активный активный прибор подает на проводник специальный сигнал но активный поиск это тема следующих частей какие физические эффекты можно использовать для пассивного обнаружения проводников тут подходят электрические и магнитные поля магнитное поле Сразу отбросим. Оно не очень подходит для пассивного обнаружения по простой причине. Проводник создает магнитное поле только тогда, когда по проводнику течет ток. Поэтому, если ток в проводнике равен нулю, например, это розетка, к которой ничего не подключено, то и магнитное поле этого проводника равно нулю, и обнаружить его по магнитному полю невозможно. Для магнитного обнаружения необходимо создать ток в проводнике, а это резко уменьшает удобство и простоту метода. Остается электрическое поле проводника. Здесь нам больше повезло, любой проводник под напряжением создает вокруг себя электрическое поле. Более того, поле от электропроводки переменное, и поэтому его легко обнаружить именно обнаружение проводника по его переменному электрическому полю и используется в пассивных детекторах проводки теперь экспериментальная часть вот передо мной три устройства которые работают по принципу обнаружения электрического поля флюк также работает по магнитному принципу но пока говорим только об электрическом вот это самый простой Детектор проводки, он самодельный. Я его собрал лет 20 назад. В нем всего три элемента. Источник питания, полевой транзистор и головной телефон. Или попросту говоря, наушник. Полевой транзистор чувствует электрическое поле в, том, в той точке, куда его поднесли. И в итоге мы в наушнике слышим гудение... 50 герц той или иной интенсивности в зависимости от амплитуды поля сейчас попробуем искать проводку в стене нашими приборами стена кирпичная, штукатуренная глубина залегания проводки, которая проходит вот здесь к розетке несколько сантиметров заземления в проводке нет для большей наглядности я запишу сигнал с детектора, чтобы вы его могли услышать. Записывать будем вот такой штукой. Это сам детектор с батарейкой. Это цепь для согласования со входом устройства, которым будем записывать. Фольга на стене нужна для того, чтобы показать как Проводящий слой полностью экранирует сигнал электрического поля, то есть под фольгой обнаружить проводку нельзя. Сначала над розеткой, там сигнал самый сильный. Теперь над стеной. А теперь над фольгой. Заметим также, насколько сильный сигнал мы слышим там, где проводки вообще нет. Если говорить в целом, то проводка в данном случае вполне различима по небольшому изменению характера сигнала. Кроме мест под фольгой. Сейчас вы видели, как я искал проводку самодельным прибором. А что заводские приборы? Ну вот давайте посмотрим вот этот прибор Greenline GT16. Это индикаторная отвертка, так сказать, с регулируемой чувствительностью. Посмотрим, как ищется этим прибором. Включаем его. В режиме индикаторной отвертки это минималь... когда установлена минимальная чувствительность Он чувствует фазу в розетке Отлично Теперь увеличиваем чувствительность и пытаемся найти проводку здесь Делаем такую чувствительность, чтобы на пустой стене он не звучал А над проводкой звучал вот у меня не получается на самом деле как я не пытался перед подготовкой к обзору у меня не получилось настроить так чтобы здесь не чувствовалось а здесь чувствовалось либо везде либо нигде то есть вот так вот еще чего-то тут можно увидеть И то не очень. То есть прибор этот в данном случае почти бесполезен. Теперь еще более профессиональный прибор. Fluke 2042, приемник. Он умеет работать не только в активном режиме, но и в пассивном. Включаем. Включаем пассивный режим. Сначала посмотрим, как он обнаружит саму розетку. Вполне Успешно. По тону мы судим о расстоянии до проводника под напряжением. Неплохо. А теперь попробуем в стене. Чувствительность здесь не регулируется, поэтому используем как есть. Полная тишина. Прибор не показывает проводку в стене вообще никак. Не говоря уже о том, чтобы пытаться искать под фольгой. Мы сейчас видели, насколько ненадежен пассивный метод. Даже человеку с его способностью к анализу трудно по сигналу, который мы видели, определить, где находится проводка. Понятно, что приборы в данной ситуации еще хуже справляются, то есть не находят. Недостатки детекторов на принципе электрического поля следующие. Первое, это картина поля сильно искажается электропроводными средами. Вот мы видели это с фольгой. То есть, либо мы не видим поле, которое нам нужно, либо мы видим поле везде, не только там, где оно есть, но и там, где его не должно быть. В итоге мы не можем надежно найти проводку. Второй недостаток. Невозможно отделить один проводник от другого. Мы видим сразу все, что под напряжением. И третий недостаток. Детектируются только провода под переменным напряжением. Если проводник обесточен, то найти его данным методом невозможно. Мы посмотрели, как Приборы себя ведут при обнаружении скрытой проводки. Самым полезным в данном случае оказался самый простой прибор. Вот этот самодельный, несмотря на то, что он вот такой смешной. Но работает он отлично. Благодаря тому, что звук выводится на наушник, мы можем даже в довольно сложных случаях найти проводку. А вообще, если говорить о пассивном принципе, на эффекте электрического поля то можно сказать что этот принцип не позволяет нам найти проводку во многих случаях просто в силу физических законов да я соглашусь пассивные детекторы вполне полезны во многих случаях это когда электрическое поле проводки не искажено и не экранированы да тогда мы найдем но в сложных случаях а это арматура Электропроводный материал стены, глубокое залегание и наводки. В этих четырех случаях решить задачу обнаружения пассивным методом просто невозможно. Если вы хотите приобрести пассивный детектор в свое пользование, то не следует выбирать сильно дорогой прибор. Это будет просто бесполезная трата денег. Посмотрите обзоры и выберите более-менее работающий. Не доверяйте обзорам, где обзорщик обнаруживает провод, лежащий на столе. Это тривиальный случай, он не отражает реальности. Вас должно интересовать, как прибор ищет именно в стенах. Если вы все-таки столкнулись со случаем, когда пассивный прибор не помогает, а найти проводку надо обязательно – то ищите специалиста, у которого есть в распоряжении активный трассоискатель, то есть прибор вроде этого. Его обзор я дам в следующих частях. Также скажу, какие есть аналоги этого прибора, не такие дорогие. На этом обзор закончен. Смотрите следующие части этого цикла.